Энергия нужна, вот помните, да, на первое время много энергии уходит на раскрутку формул, особенно если формулу начинаешь писать на себе, они просто подъедают, скажем так, сам витальный ритм начинают оттуда все вытягивать. По любой формуле нужна энергия на раскрутку. Да, то есть вот как двигатель, да, стартер нужна искра, вот, вот нужна искра. Да, и вот эту искру он берет из самого ближайшего источника, на который вы имеете право. И Если у вас нет другого источника, да, например, там, договора со стихиями, еще какого-то дополнительного там, или кота любимого с собачкой, вот, они тоже иногда бывают хорошими стартерами, Тогда берется, конечно, за счет, за счет собственной энергии, поэтому по первости вы можете столкнуться с тем, что, конечно, формула, которая по, по первости подъедает подъедает хорошо, а потом привыкните. то есть это настолько э, будет привычно отдавать энергию на это, что организм в доли секунды будет все это восполнять, и вы даже не будете замечать, как это все происходит. По первости, да, вы можете с этим вопросом столкнуться, но также не забывайте о том, что вопросы Опять же, на первых этапах вопросы даров очень здорово помогают восполнять энергию. Mm -hmm. да, вот, это, вот это вот тоже не забывайте. Да, помните, что если вдруг у вас в голове появилась какая-нибудь такая странная мысль, типа пиво хочу, mm -hmm. а я пива не хочу, в смысле не пью никогда, то это надо просто учесть, а не выкидывать ее из головы.